А вот причин, приобретенной лейкомы в разы больше. Из самых распространенных можно выделить: язвенный кератит, травматические поражения роговицы, ранения, ожоги, офтальмологические операции, заболевания конъюнктивы или туберкулез. В общем, все причины можно разделить на две основные группы: механические повреждения роговицы и результат инфекционного воспаления в организме. Если человек имеет в анамнезе одну из таких проблем, то нужно как можно внимательнее следить за всеми изменениями состояния глаз. Тем более, что кроме затуманенной картинки, если речь идет о проблемах в центральной части роговицы, есть и другие симптомы лейкомы. Это слезоточивость, светочувствительность, режущие боли в глазу, чувство жжения и даже покраснение внутреннего века. В такой ситуации точно пора посетить офтальмолога. Когда на прием к офтальмологу приходит пациент с лейкомой, ее видно невооруженным взглядом. Давайте начнем обследование. Mm -hmm. Я вас попрошу поставить подбородочек, бомб прижаться к дуге. А, очки очки обязательно надо снять. Бомб прижимаемся. Давайте посмотрим ваши глаза. Смотрим прямо перед собой. Пожалуйста. Первичная диагностика начинается со осмотра в микроскоп в щелевую лампу, чтобы определить объем поражения роговицы. Но у вас довольно печальная картинка. У вас есть помутнение в центре роговицы, и есть питающий ствол сосудистый, который неким образом будет осложнять результаты нашей пересадки роговицы. Но, тем не менее, я думаю, мы с ней справимся. Если лейкома – следствие туберкулеза или других инфекций, важно назначить грамотную медикаментозную терапию. Такое лечение в первую очередь снимает воспаление и не дает проблеме усугубиться. Ну а после того, как становится понятно глубина лейкомы, необходимо проверить степень ее прозрачности. За эти измерения отвечает офтальмоскопия. Она позволяет провести тщательную ревизию глазного дна, получив его детали. Давайте посмотрим ваше глазное дно. Смотрим прямо перед собой. В норме, если структуры глаза прозрачные, то ничто не мешает прохождению света, световой рефлекс максимальный. Потому, насколько он становится меньше, можно измерить уровень затемнения. Если лейкома влияет на зрение, необходимо что-то делать, потому что появление бельма на глазу может сопровождаться другими заболеваниями. Например, бывают случаи, когда роговица склеивается с радужкой глаза. Это приводит к деформации зрачка или вторичной глаукоме из-за повышения внутриглазного давления. Но важно понимать, что снижение зрения при лейкоме невозможно скорректировать ни очками, ни линзами.